Магазин «Мототек» представляет баги Канди» 125. Модель оснащена двигателем 125 кубических сантиметров. В двигателе порядка 11 лошадей. Он воздушного охлаждения. Расположение его, как видите, горизонтальное. Мотор находится на отдельном подрамнике. То есть он стоит независимо от подвески. Также вот сразу мы видим установлены два амортизатора, которые регулируются по жесткости пред натягом пружины. Установлены сзади восьмые колеса с такой направленной резиной, которая легко подойдет и для снега, и для бездорожья. Установлен дисковый тормоз на всю заднюю ось с однопоршневым суппортом спереди установлены уже седьмые колеса на каждом колесе будет свой дисковый тормоз и так же самое уже будут амортизаторы регулируемыми. Рама трубчатая, также есть кар каркасы безопасности. Вот. Имеется два сиденья, они спаренные, также само будет и ремни безопасности. Сиденье регулируется вперед-назад. Есть приборная панель. На ней указывается передача. Есть повороты, свет, дальний-ближний, дальний переключения, аварийка. Педальный блок установлен. Есть педаль газа, есть педаль тормоза. Сразу тормозной цилиндр. Также установлен ручник. По левую сторону И здесь кулиса передач Работает она э, То есть коробка здесь автомат Есть передача вперед Нейтралка и передача назад вот. Здесь это все будет показываться Над двигателем сразу установлен топливный бак. Там порядка 2,5 литров. Сверху на каркасе безопасности установлены фары. В них есть и ближний и дальний свет. Лампы галогеновые. И также есть повороты. И аварийка. На краях каркаса безопасности установлены мягкие такие элементы. А есть защита. То есть всей рамы и, соответственно, водителя с пассажиром. Она металлическая полностью. Установлены крылья над каждым колесом